ayıp davetimize icabet ettiğiniz için başta kaymakamımız olmak üzere, Alaya Kaymakamımız Sayın Mustafa Harputlu olmak üzere hepinize çok teşekkür öder, en derin saygılarımı sunarım. <gülüyor> Değerli dostlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Fahri Konsolosluğu ünvanını bize de verdiler. Allah razı olsun. Tabii ki biz de bunun gereğini yapmamız gerekiyordu. Biz Fahri Konsolosluğu aldık, bir kenarda oturalım. Bize gelen olursa bakalım değil. Bahri Konsulos arkadaşlarımla birlikte ilk yaptığımız toplantıda karar verdik. Her ay sizlerle birlikte olup Bahri Konsulos'un sizleri davet edecek. Sizlerle birlikte olup kaymakamımız önderliğinde diğer kurum amirleriyle birlikte Alanya'da yaşadığınız sorunların, sıkıntıların çözümü noktasında sizlere yardımcı olmak adına. Çünkü sizler bizim en büyük turizm elçisi elçimizsiniz bunu en sıkıntılı olduğumuz dönemde gerek Rusyalı yaşadığımız uçak krizinde gerek diğer ekonomik krizlerde sizlerden en büyük desteği bugüne kadar aldık Tabii ki Bahri Konsolosluk unvanımız var ama biz biliyorsunuz Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı görevinde yürütmekteyim bu aşamada Alanya Ticareti de bizim için çok önemli Ve geçtiğimiz dönemlerde burada yerleşik yabancılar, yani bizim yeni alanyalılar dediğimiz sizlerden çok büyük destek aldık. Gerek sosyal medyada, gerek ulaşabildiğiniz radyolarda, televizyonlarda alaya anlattınız. Maalesef turizmde rakip ülkelerimiz Suriye sınırı gibi gösterdi alanyamızı. Sizler de burada öyle bir şey olmadığını açıkça ifade ettiniz. En büyük bizim imajımız, reklamımız sizlersiniz. Biz sizlerle yaşamaktan gayet mutluyuz. Sizlerle entegrasyon sorunu zannetmiyorum Alanya'da gerçekten. Ben kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bahri konsolosluk törenimde de değindim. Valimize, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze, bas savcımıza, jandarma komutanımıza teşekkür ettim. Çünkü Alanya'mız güvenli bir şehir. Onların sayesinde güvenli. Onlar yeri geliyor, gece gündüz bizler için uyumuyorlar. Mücadele ediyorlar. Ve çok şükür olumsuz bir şey yaşamıyoruz. Dolayısıyla değerli dostlarım, inşallah burada biraz sonra sizler de yaşadığınız sıkıntılar varsa, sorunlar varsa, kaymakamımıza, emniyet müdürümüze, ilgili kurum müdürlerimize, sadece sizlerle ilgili olan kurum müdürlerimizi davet ettik. Onlarla birlikte sorunlarımızı inşallah çözeceğiz. Ocak-Şubat ayı gibi de inşallah büyük ihtimalle Şubat olur boşluğumuz. Öncelikle Avanya'mızın gururu Dışişleri İş Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'dan Sonra da Turizm Bakanımızdan Randevu alıp sizlerle birlikte gidip Avanya'nın sorunlarını Aynı şekilde sizlerin burada Yenileşik yabancıların sorunlarını Yeni Avanyalıların sorunlarını Oraya götüreceğiz Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi çok fazla Uzatmak istemiyorum Zannediyorum Sayın Kaymakam da sizlere bir hoş geldiniz Demek ister Ben katılımlarından dolayı Başta Sayın Sayın Artukia, Всем привет, дорогие друзья! Сегодня среда, 19 декабря, и в одном из кафе Валанье президент торгово-промышленной Палаты собрал всех представителей иностранных организаций для того, чтобы отпраздновать его вступление в должность консула Литвы в Алане, а также пообщаться и, самое главное, определить план работы и план действий на будущее, чтобы жизнь иностранцев в Алании улучшалась. Ну и, конечно же, чтобы сюда приезжало больше туристов, чтобы город становился более привлекательным. За столом собрались представители Ирана, Турции, России, Казахстана, Украины, Швеции, Германии, Финляндии и так далее. Сейчас произносят торжественные речи, и чуть позже я постараюсь вас познакомить со всеми представителями этих стран. За этим столом собрались представители муниципалитета Алании и различные руководители иностранных организаций в Алании. Дорогие друзья, я стою с Мемет Бем, который является представителем директором торгово-промышленной палаты Алании, и он хочет всем вам передать привет и пригласить в Аланию. Алания Давета это добили все Да, и evet, Дорогие друзья, хочу yeah. вас познакомить с Рутой. Она руководитель литовского общества в Алании. Сколько лет yeah. у вас общество существует? Uh, уже четвертый год. Четвертый год. Uh, чем вы занимаетесь? Объединяем литовцев на всем побережье. Организуйте разные встречи, встречи да культурные мероприятия, мероприятия. праздники, праздники ну, конечно, вместе. праздники благотворительные действия, благотворительные акции, акции проводим, и Сколько? дружим с местными людьми. Сколько литовцев живет в Алании? Примерно. 100, примерно. 200. 50. 50 друзья! Всего 50 На самом деле Рута очень э, активная, активная и ассоциация у вас активная Мне и нравится. они да, и они занимаются и благотворительностью, и с детишками и играют, и проводят разные всякие мастер-классы. Поэтому э, вы тоже приезжаете в Аланию, да? Да, мы вас ждем Почему почему тебе нравится жить в Алании? Здесь хорошо, я чувствую, как дома. Я не чувствую себя иностранкой. Да, вот это вот самый главный плюс, потому что Алания международный, интернациональный город. И всем здесь хорошо. Дорогие друзья, хочу вас познакомить с Нурхан Ганым. Она руководитель городского совета Алании. И сейчас расскажет, чем занимается городской совет. Merhaba. Merhaba. siz merhaba. anlatabilir <gülüyor> misiniz biraz? Evet, Alanya Kent Konseyi. Alanya Kent, Kent Konseyleri Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde var. Ee, belediyelerin 76. madresine göre kurulur. Şehirde vatandaşların menfaati doğrultusunda çalışır. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır mevzuatı. Ve şehirde nedir? Çevre çalışma grupları, turizm, sağlık, e, kadın, gençlik, çocuk bunlarla ilgili çalışmalar yapar, meclise, belediye meclisine gönderir ve bunların gerektiği kurumlara gönderir ve burada bunların karar alınmasında yaptırıcı gücünü zorlar. Burada kimler vardır? Belediye başkanı, kaymakamımız, dernekler, odalar, siyasi partiler ve muhtarlar, başkanlık düzeyinde halkın katıldığı yerlerde meclis ve çalışma gruplarımızdır. Evet, yoğun bir çalışma yapıyoruz. Mesela son bir yılda en önemli projeler sizce? En önemli projelerimizden, e, biz her sene 500 kişiyle e, şehitlerimizi anma programımız var. Çanakkale, İstanbul ve İstanbul'da Alanyalılar Gecesi yapıyoruz. İstanbul'da 1500 kişiyle yerleşik Alanyalılar Gecesi yapıyoruz. Ayrıca burada yine Birel değerlere dikkat etme açısından ee, geçen sene 10.000 kabak bidesi dağıtmıştık. Bu sene de belediyemizin yine 15.000 kabak bidesi, su kabağı ama süs kabakları var ya onların bidesini halka dağıttık. Halktan gelen yetiştirdikleri kabakları da belediye işleyerek çatmıştık. Şey, evet. ama bana gelmediğim ki ben... Ge e hemen gidelim, seneye. Seneye, seneye. seneye seneye. Seneye <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Seneye... Hangi e aydadır? ayda böyle. Kasım, Ekim gibi... Diyorsun. Evet, ha. yıl sonuna doğru sizlere veririz. Kapat. Дорогие друзья, Нурхан Ханым очень uh, активная женщина. В описании оставлю ссылку на городской совет. Обязательно приходите, узнавайте, все самое интересное. Я очень спасибо. Я А, Алания'ya до да я не знаю, что... а, <сусы> да hey, Алания я не забываю. Алания'ya Алания Да, Алания'ya доверяете. Туризм в основном, в мире, Дорогие друзья, наша встреча завершилась. Ee, руководители организации разошлись, но если вы хотите, то в ближайшее время я э, схожу с визитом и посещу, познакомлю вас отдельно в каждом видео с разными руководителями разных иностранных. Ассоциации, напишите в комментариях, хотите вы или нет. Ну а сейчас я нахожусь на пляже сегодня 19 декабря. Погода дождливая, холодная. Вчера было жарко, сегодня холодно. И в общем такое вот у нас красивое море. Посмотрите, какая красота, несмотря на ветер и просто нереальной нереальной силы волны. фенок нарядили вот такую вот классную елку мы готовы к новому году алания к новому году готова напишите в комментариях нарядили ли вы елку дома мы еще например не нарядили дорогие друзья сегодня мы с вами прощаемся Всем всего хорошего. Пишите ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить. Конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня всем пока-пока. К этому видео, друзья, хочу сказать, что сейчас уже 5 часов вечера. И погода, как вы видите, в Алании стоит дождливая, холодно. Но мы пришли в офис, работаем. Покажу вам сейчас, как выглядит центр Алании в такую дождливую погоду. Окна мы даже сегодня не открывали, потому что идет очень сильный дождь. Холодно, градусов я не знаю сколько, но градусов 10, наверное, не больше. И целый день идет вот такой вот сильный дождь, и стоит пасмурная погода. Но погода в Алане в декабре очень переменчивая. Один день может быть тепло, как было, например, в воскресенье, а в последующие дни, 2-3 дня, идет проливной дождь. Но это будет длиться недолго до. Начало февраля, может быть, середина февраля. Потом опять в Аланию постепенно придет жаркое-жаркое лето. Вот вы видите пятничный рынок. Здесь сейчас парковка на месте пятничного рынка. Магазины все практически закрыты. В общем, такая вот печальная погода у нас сегодня в Аланию.